Самое главное, ведь, глад, все поехали сюда, иначе тебе надо было, блядь, сюда, да? Блядь, я смотрю, следы, блядь Зачем, если здесь все поехали? Думаю, блядь, поеду здесь Да, сги, нахуй Блядь Бля, Лёха, ты любишь постоянно эту хуйню, Блять, он, конечно, пиздатый, блять, ну, маленький. Предлагаю подкопать. Вот в этом месте подкопать надо. Палки-копалки, да, да. доставай. Ну, вс ⁇ Да, я почти да, папа, я выехал. Да, я выехал, вс ⁇ Да, я выехал, блять, ура! Леха постоянно, блядь, ныряет. Зашки, да, нахуй. А, блядь. Бля, Леха, ты любишь постоянно эту хуйню. <соцентричный> блядь. А, ну надо знать, как ехать. Ебать, вот блядь. Бакером, бак, бак, бак, бак. Кто нахуй сюда пойдем, блядь. <соцентричный> э, у нас, дядь, ушел. блядь. блядь. Еще на тормоз. Давай. Лёша, скажи привет. Ура, блядь! Следующий кадр, чик-чик. Чик. Сказал Рома, я знаю короткую дорогу. Давай, чем тачим алексей руль прямо руль прямо Подержим, стой стой стой, стой, стой. Блядь. Мы подождали. <смех> <смех> Макс, Макс. Макс. Обинавали это как интернет, который...